Ну что, начинаем. А, значит, ну, во-первых, сегодня 24 мая 2022 года, 24, это попало прощевание, 5, да, мая 5 месяц, это радосты радости, и 2022, наверное, вы уже выучили, 20 это мудрость, и 22 всех благ и величия. Это вот, если говорить о числовом дне сегодняшнего дня, он у нас... Вот такой, с чем я нас всех поздравляю. Долго думала, с чего начать, с конца, с начала, на что опираться, чтобы, как, как обычный, как мы любим, эфир был бы полезным, результативным, ну и еще здорово получится каким-то познавательным, развивающим. Это у нас такая программа «Минимум». Не первый раз я делаю эфир про деньги, и с некоторой периодичностью приходит вот это ощущение актуальности снова вернуться к этому вопросу. Если начать с конца, то я думаю, что уже вполне себе озвучены, проявлены, обозначены цели хозяев денег к чему они хотели бы прийти. Вы знаете, да, что есть такой механизм обнародования, он реализуется неукоснительно, что наше правительство Российской Федерации обязано обнародовать свои принятые указы, законы через опубликование, есть законы, которые принимаются сразу, то есть они там вступают с момента отписания в действие, да? но большинство вступают в действие только после опубликования. Зачем это нужно? Обязательно должно быть как минимум не противление. Но ну, то есть если никто не отреагировал, не возразил, я не знаю, там, никаких протестов не выразил, то считается, что все уже работает. Если вдруг выразили, то возможны варианты. И я считаю, что, например, на нашей земле один из очень важных эффектов, который, возможно, остался даже вами недооцененный, это воля и заявление народа по несогласию массового колодца, еще там каждые пол лета и да, иметь бумажки о об этих самых уколах, без которых ты не человек. То есть не просто без бумажки, а без бумажки. И укола вот массовое сопротивление не принятие данной концепции она сделала невозможным дальнейшей реализации этого мероприятия на нашей земле там где критической массы сопротивления набрано не было сценарий пытается продолжать очень неравномерно по странам собирать статистику достаточно сложно наши СМИ мало эту тему освещают это надо копать на истотных исходных языках новости, которые внутри государственных разных стран, это прям человек должен очень фанатеть этим. Но вот этот факт о том, что было воизъявление людей, думающих, которые в том числе вкладываются в то, чтобы разобраться, что такое человек, что такое воля человека, да, почему без воли человека ничего здесь реализовать невозможно, да, если вернуться к обнародованию насчет денег, которые хозяева этой структуры, к чему нас хотели бы привести, то, с моей точки зрения, это фильм «Время». Я думаю, что многие из вас не смотрели, кто смотрел, кто не смотрел, посмотрите. Программных фильмов, на самом деле, не так уж и много, голливудских, в которых заложены сценарий будущего, которые нам предлагаются. И дальше в зависимости от того, люди остаются нейтральны, люди фанатеют, какая-то идея выйдет в мир, вот Аватар или вообще фильмы Камерона, да, это успешные такие проекты этих товарищей. Проект ⁇ Время ⁇ ну, непонятно. Мне кажется, что энергии от людей не удалось получить уж с, с, с очень много. Но ну, сюжет там такой, да, что денег ничего нету, то есть э, все разделено очень жестко, есть гипербогатые люди, владеющие во все всем, и э, есть друг, основная масса, большинство, которые не владеют вообще ничем, э, и единственное, у них там вжив... один раз в жизни да, потратились хозяева денег на вживление некоего прибора или чипа в тело человека, Uh, да, или как, ну, чего-то там, может каких-то нано-роботов, или там не объясняется это в фильме, за счет чего это достигается, да, но на руке у них высвечивается uh, обратный отсчет, uh, цифры, которые отсчитывают оставшееся время жизни. И любое мероприятие проезд на автобусе, там, попить чай, ну, только, так же, как мы платим деньгами, платится временем жизни. Uh, вот, и uh, дальше идет уже сюжет про то, как... Uh, у кого-то этого времени там, миллиарды, миллионы, миллионы лет, да у кого-то там два часа, три часа, и чтобы а, прожить еще, ему нужно срочно или украсть, или, а, да, украсть время можно, а, вот, или а, заработать каким-то образом, а, чтобы просто жить. У кого побольше времени, да, то вот он смотрит, что он может себе позволить за то количество циферок, Высвечивающиеся на его боке. Конечно, <смех> я думаю, что если бы, например, мы бы с вами, представьте себе, что мы с вами такой некий а, совет хозяев денег, мы такие, как минимизировать расходы? Вы представляете, обслуживание денег, сколько они а, а, требуют расходов, чтобы деньги обслуживались. А, в банки, банкоматы, клерки, а, службы безопасности там пиар-службы, там спецслужбы, огромное количество, И всех надо кормить, содержать, это все ложится бременем на хозяев день, ну, бременем, наверное, не ложится, потому что, в общем, они бенефициары всего, но кто-то вынужден тратить ресурсы, которые можно не тратить, если человеку один раз при рождении вот этот приборчик внедрили, и дальше делай с ним что хочешь, да, Я человек, который там в фильме вполне себе молодые люди, которые там не имеют достаточно количества времени в жизни, если что-то такое не придумают. И в общем все безнадежно, все бессмысленно, то есть большинство людей умирают молодыми, потому что у них заканчивается время то самое неестественное время, а искусственное время, которое регламентируется вот этими самыми хозяевами денег. Я думаю, что это такая вершина их стремлений. Вот сейчас вот то, что предложение, значит, о том, чтобы у нас ничего не было в своей собственности, было только все арендное, все было прокатное, пользуйся всем, чем хочешь, да, ну, как бы понятно, что ничем хочешь, а тем, на что хватит денег. Все больше денег. Виртуальных, виртуальные деньги гораздо дешевле, чем бумажные и железные. Железные самые дорогие деньги и именно ну, металлические деньги, да, они ближе всего к своей первооснове, потому что в их в базе символа монет лежит символ солнца, как некий источник жизни, то есть... Дальше все вы, кто не смотрел, посмотрите, у нас написано билет Банка России. То есть это не, не, не деньга, а билет Банка России. Я надеюсь, что мы доживем до того, что там написано обеспечено тем-то, тем-то, тем-то. Там, да, недрами. А сейчас уже формулировки появляются в сети о том, чем уже обеспечен наш рубль и чем он прям будет гарантирован. Да, то есть Дойдем мы до золотого рубля, не дойдем мы до золотого рубля, это жизнь покажет, но начало реального обеспечения рубля материальными ценностями, то есть возврат привязки, отвязки от виртуальности, привязки к реальности да, нашего рубля, безусловно, начался, с чем я вас всех поздравляю. Так вот, это мы, сейчас я начала с конца, что... В принципе, те, кто придумали и создали деньги, они бы хотели убрать а, все вот эти вот бумажки, монетки и даже вот эти карточки, счета, это все тоже трудозатратно и привести тут к такому совершенно оголтелому рабству, где никто не дернется, не рыпнется, где любого человека отключить от жизни. Что это такое? Да, человек живет, пока хозяева, это же уже не деньги, чего-то там хозяева, наверное, уже всего правильнее сказать, да, господа, боги, вот они могут любого просто отключив приборчику, забрав у него время, его просто убить мгновенно, из любой точки планеты, все подконтрольно, все считывается. Это такой хэппи с точки зрения, еще раз, тех, кто является хозяевами денег. Кто является хозяевами денег? Тут тоже все достаточно просто. Я не экономист, не знаю по всем государствам, но те источники, которыми я располагаю, они говорят, что в общем практически все деньги мира, они, ну сейчас идет отвязка, но долгое время они зависели от доллара, и доллар, я напоминаю, не принадлежит Соединенным Штатам Америки правительство штатов покупает эти деньги у частной конторы у фрс да, и покупает то есть вот например купили там за 100 долларов есть эти цифры в интернете и определенное количество долларов они должны заплатить производителям и хозяевам денег поэтому вот сейчас мы видим да что америка не может 40 миллиардов выделенные Украине для себя любимых, в смысле они официально выделены Украине, но тратятся они будут в США. Ну, кроме небольшого отката, так, значит, чтобы общественность не возмущалась. Вот эти 40 миллиардов они собираются занимать в Китае, потому что нет своих денег. И это очень знаковая история, потому что она как бы намекает о том, что в общем США не такие прям страшные злодеи, как нам сейчас это все рисует, потому что за ними стоят те, кто, собственно, хозяева и США, в том числе. Пищевая цепочка следующая: да? изготавливаются доллары, продаются правительству Соединенных Штатов Америки, Соединенных Штатов Америки продают эти доллары по всему миру для того, чтобы разным государствам, для того, чтобы, значит, они взаиморасчитывались. И, например, вот рубли до недавнего времени эмиссия могла быть только в зависимости от того, сколько валюты, то есть мы должны были отдать товары, купить на эти товары доллары или евро, а раньше только доллары. И вот исходя из того, сколько мы, мы смогли привлечь долларов, столько мы могли напечатать рублей. Не более того, напечатать рублей, не завися от, от международной финансовой системы, Россия не могла, поэтому... А российский рубль до, в общем, я не знаю, юридически можно сказать, что, наверное, это еще так, но событийно все-таки это уже не так. Российский рубль не являлся до недавнего времени российской денежной единицей. Это была просто модификация международной валюты, то есть прежде всего доллара. Ну, это тоже все пока предыстория. А если, значит, это вот мы такой конец, куда нас пытались привести. Да? А я уверена, что и пытаются, но вот очевидно, что мы начали активно отказываться, проявлять свою волю, Россия начала и отказываться от участия в данном сценарии. А с чего все начиналось? Вот тут сложнее. Почему? Потому что, а, ну, понимаете, вот... А, что наши предки 200 лет назад жили на природе в вышиванках, водили караулы в веночках, в лаптях, в льняных рубахах и деревянных избах. и это такая русь, при русь такая, да? Это а, очень сильно а, спорит с а, теми зданиями тут, санкт петербург Здание в Москве, а вы не знаю, вы давно были в Москве, увидели эти гигантские здания, а, которые многие из которых по своей красоте архитектурной э, совершенству, да, неповторимы на данный момент, э, такое как, качество кирпича, э, там. а еще вы были в музее археологической Москвы, который рядом с Красной площадью под землей, там, да, на глубине э, метров, нам 12, э, белокаменные стены, той самой белокаменной Москвы, которой сейчас мало что осталось, потому что она под землей, и есть версия, которая... Мне, например, очень нравится, что большинство станций метро, по крайней мере, кольцевой линии, первой линии, они про -про -про -про прокладывались по первым этажам засыпанных зданий, той самой допотопной белоками Москвы, и просто вот внутри этих зданий стали делать вот эти самые вокзалы. По крайней мере, кто помнит, метро «Белорусская» Белорусский переход это, по -моему, радиальная, по-моему, ветка Там из электрички Там выход из метро по подземному переходу Идет в первый этаж здания С огромным потолком Там были билет, билетные кассы, раньше, не знаю Давно не была вот. Это прям очень глубоко под землей И чтобы долго Подниматься наверх Чтобы просто выйти на уровень земли В детстве это воспринималось ну такая, Так устроено, да Сейчас понятно, что, конечно, это очень большая засыпка зданий, и поэтому то, что мы сейчас в Москве видим, ну, это вот либо верхушечки, да, либо все-таки более поздние строения. Но сейчас это все уже, спасибо альтернативщикам, очень качественно разобрано о том, что все города мира, Япония, Китай, Австралия, Америка, Европа, Россия, Африка, то есть просто все континенты, все страны мира имеют, имеют общий архитектурный стиль, общие традиции из того, что по статуям, по, по артефактам, историческим каким-то картины, скульптуры, то, что можно посмотреть по всему миру, это, ну, то, что вот мы считаем античностью, исторически да, это называется античностью, но есть версия, что около 200 лет назад была катастрофа, после которой вот этот единый античный мир с развитой инфраструктурой, с подземным метро, пневматическим, судя по всему, там немножко другой физический принцип был в Америке, там это метро, метро раскопали, в Англии это метро есть. Кто знает, там не раскопали ли у нас, хотя бы фотографии сохранились. Мир, который, возможно, говорил на едином языке и даже, скорее всего, говорил на едином языке, обладал высокими технологическими параметрами, да, не все из которых мы на сегодняшний момент нагнали, достигли, да, то есть и есть подозрение, что многие открытия это есть просто заново, ну, возвращение уже давно известного, да, то есть просто восстановление утерянных технологий. Вот если с этой точки зрения смотреть, ну, как бы лапти, эти деревянные дома и все прочее, это Посткатастрофное время, когда просто легли технологии, а, нарушились коммуникации, а, погибла так, цивилизация в том виде, в котором она была, и люди просто выживали, а, из чего могли. Спасибо, что хоть лапти придумали плести, просто даже ничего не осталось. Видимо, было много повальных деревьев, и, а, и лыка натали, сделали эти самые лапти. Не было бы повальных столько деревьев, не делали бы лапти животные тоже погибли в больших количествах, как все остальное выживших было не так много, отсюда пустые города. Вот почему я говорю про деньги, а вдруг вам вот это все значит сейчас? Потому что нужно на что-то опереться. Просто сказать? Вот понимаете, раньше вот люди жили такими общинами, вот они значит были ближе к природе, вот такое значит жило такое типа племя, какое то в деревне таких какое-то сообщество, да? И вот все сообща, все вместе, вот общинный образ жизни. Общинный образ жизни есть у нас генетически, но он никак не объясняет а, вот эти самые а, города, где-то разрушенные фотографии городов, как то вот самое Чикаго, и общность архитектуры всего мира никак не объясняет, понимаете, где лаптя, а где те здания. Ну, в, в, в, хоть в Самаре, вот в любом крупном городе, эти, эти здания есть, и они узнаются. Там, единственное, в Китае, в Японии их сильно переделали, верхушки переделали, вводки Основания зданий до переделки были точно такие же, идентичные, еще называют колониальный стиль, да, типа там вот приходили англичане, везде строили. Ну, надорвались бы они везде строят, тем более, что в 19 веке все это стояло очень-очень хорошего качества. И еще раз повторю: везде было одинаковое. Да, так вот, значит, как в стародавние времена, с чего же деньги начинались вообще, да, почему я, чтобы чтобы прийти к практически вы, выводам, каким-то, да, действиям полезно, да, полезно немножко посмотреть а, вообще, что это за энергия и что, а то что взялось. Потому что если мы говорим о, о великой цивилизации, зачем ей были нужны деньги, в каком виде они фигурировали, ну, очевидно, предполагаю, что была какая-то форма эквивалента. Вот, потом есть хорошее подозрение, что... А возможно, был период вообще коммунизма некоего, да, и только потом появился некий уже, как, может быть, последствия деградации в рабовладельческий строй, да, уже попахивает, как это называется-то, ну, либо каким-то захватом, либо, в общем, какой-то деградацией, да, потому что в моей, в моей школьной университетской программе мы изучали о том, что рабовладельческий строй был устранен потому что он оказался экономически нецелесообразным оказалось что вольный труд гораздо прибыльнее для собственника бизнеса чем труд рабов что когда человек трудится добровольно да и получает за это некое вознаграждение то и капиталист больше зарабатывает. Но это у нас серединка. Вот мы к серединке с вами, мы так, а, а, значит, один кусочек, другой, а потом к серединке, то есть к тому, что сейчас происходит, придем. А, так вот, если, значит, вот это вот первобытно-общинный, люди значит, жили собирательством, там, да, рыба, рыба, рыбоводством, значит, животноводством, примитивный труд, вы представляете себе, вот сколько могло быть. Освобожденных от общественного труда, например, музыкантов в деревне, там, а, там, певцов, там, песцов, а, писателей каких-нибудь, да, астрономов, физиков, математиков. Ну, скорее всего, либо нисколько, скорее всего, нисколько. Да, скорее всего, это было некое хобби. То есть, вот а, сначала там, а, коров в выпасе с утра, там, а, лук по коси там там почини, там ну, телегу там приведи в порядок, там коня там помой, выгули, еще что-то, еще что-то. И если время осталось, ну, значит, где-то назвали, давай пой, пляши, рисуй. И, собственно, в деревнях так и было. Все были, к, помните, кузнец Вакулы, он же там а, картины писал, насколько я помню, да, то есть вот он был кузнец, а еще потом писал картины. То есть а, может быть, это было пол, более полноценное общество, если оно существовало, не знаю, да, но для того, чтобы выделить, чтобы вакула перестал подковывать коней, и стал только писать картины для селян, они должны жить очень-очень богато, это уже прям какое-то, да, то есть по-хорошему эти вещи целесообразно, то есть вот искусство в таких масштабах, в которых мы увидим в музеях, накопление каких-то произведений искусства, потому что ведь те же картины, сколько живописцев а, занимались только обучением живописи ну там вот в девятнадцатом начале 20 ну, 20 веке да и сколько из них стало знаменитым а сколько спилось а, самоубилось а, бросил это ремесло очень очень много очень много а, и те кто стали знамениты да а, а, их их единицы там шедевры но они стоят плечами на куче неизвестных а, погубленных душ, что называется, начинающих художников. Возьмите певцов, то же самое, возьмите актеров, то же самое. Те единицы, которые поднимаются по иерархии и становятся богатыми, там, да, самодостаточными, и куча прозябающих на небольших зарплатах без особых шансов что-либо изменить. Это возможно, то есть это огромные деньги, которые аккумулируются обществом, где э, распределение труда, ну, ну, очень серьезное, вот для того, чтобы, э, в принципе, кормить такой, а смотрите, какую мы сейчас арабу кормим, чиновников, то есть те, кто не пошли, не, никто не, не подковывает, там, у них коней, там, да, не, не, не делает полезного труда, то есть их полезный труд в том, чтобы там сидеть в кабинетах, подписывать какие-то бумажки, принимать или не принимать какие-то решения. А, Министерство культуры, я не знаю, там все прочие министерства, Академии наук, людей, которые в своей жизни вообще, может быть, ни одного там цветочка не посадили, там редисочки, может, не посадили, дай бог, если их жены там этим занимаются, да, то есть не, не, не было там, не умеют гвоздя забить, но вот их ценят за то, что они способны генерировать, их обучают, вкладывают огромные деньги чтобы один хороший ученый, сколько стоит с точки зрения государства, попробуйте посчитать, да? то есть это степень кооперации очень высокая, мы к ней привыкли, мы это воспринимаем как должное, но это, это результат некоего механизма, как построено наше общество для того, чтобы были художники, писатели, поэты, я не знаю, там, певцы и, и так далее, и так далее, и так далее. Те люди, которые не производят реального продукта, который можно вот как-то передать, употребить, да, есть ученые, которые, не все же ученые, то есть у них разная степени эффективности, да, КПД, кто-то что-то создал полезное, а есть, помните, английские ученые, которые там изучают, как, как там улитки друг друга любят, там, да, и всем остальным прочим. А, о чем я сейчас говорю? Я сейчас говорю о том, что мы находимся в некой такой стадии, когда деньги а, это, это такая отдельная субстанция, а, необходимость которой как будто не приходит в голову обсуждать. А, даже, понимаете, были эфиры, где я говорил, понимаете, деньги. Это эквивалент энергопотенциала человека. Вот чем, чем ресурснее человек, тем больше он способен притянуть к себе денег. Так ли это, вот работает ли это в нашей жизни прямо сейчас, вот прямо сейчас это работает. Ну что Бузова ресурсно, там я не знаю кто, очень много товарищей, которые не ресурсны. Я не знаю, я не буду, не хочу, знаете, фамилии называть. А, ну вот если посмотреть на многих деятелей, которых нас которыми нас кормили, просто пичкали, вы просто в горло впихивали, да, как неких там а, талантливых актеров, ну и так далее, да, или певцов, то, в общем по доброго, по доброй воле не полноценный способ выбор, да, ассортимент вряд ли кто-то из них был так широко известен. Это специально обученные люди, которых приводили к вот этой популярности для решения определенных задач, поэтому они и допущены к кормушке. А, так вот, на данный момент, вот это вот про то, что если вы ресурсный человек, у вас будет много денег, не работает, ну не работает, да, почему? А, вот это интересный вопрос. А, вообще, что, что, что делать? Вот как я знаю много людей, очень хороших, да, людей ресурсных, людей, которых, ну, прям туго с деньгами. Когда я где-то попадаю в комментарии а, про политику там а, России, каждый там какой-нибудь 10-й, 15 комментарий обязательно, ну вот там вот Газпром, ну и что, а нам-то что от этого? А от этого нам, что это вот олигархи, это вот они там что-то крутят, Там мы как бедные бедно живем. А... Бедность понятия относительно, уверяю вас, в России очень мало где живет бедная как бы, как, чтобы вы по этому поводу не думали, все очень относительно. Мы в целом достаточно хорошо живем, даже, можно сказать, богато. вот Даже если олигархов отодвинуть в сторону и оставить, в общем, общий средний уровень жизни. Смотрите на машины, много на что, на количество смартфонов и их стоимость у большинства людей. Но я сейчас не про это. Я про то, что вот какие-то механизмы которые вот базовые, которые казалось бы вот они простые и объясняют ничего они не объясняют, потому что вот происходит все немножко не так. Есть коны, которые практически невозможно нарушить, но нас им не обучают, нас не обучают, нам не выдают инструкции по пользованию собой. Поэтому даже полезные, ну, то есть как бы, реально работающие вещи человек не может применить в жизни. И а, поэтому я наблюдаю, что все равно, понимаете, сколько, вот я уже не проводила эфир, деньги остаются неким таким, каким-то божеством, тельцом каким-то, а, какой-то самоценностью а, продолжают у очень многих людей оставаться деньги. Даже у достаточно таких прокачанных, ресурсных свободных вроде бы от каких-то там не знаю арабских зависимостей человека и все равно общее вот это общий образ денег если хотите магия денег она продолжает быть слишком большой что я хочу сказать друзья мои если некая критическая масса разберется с тем что же такое деньги как механизм как они работают и выразят по этому поводу свое отношение, свое мнение, вот так же, как мы отменили ковид на нашей территории, на нашей земле, можно не то, что изменить деньги, но, например, не отменить, возможно, да, а, например, изменить их суть, изменить их сущность. Это то, например, к чему вела, вел Советский Союз, в какую сторону вел Советский Союз под руководством Иосифа Сталина к сокращению рабочего дня, к повышению свободного времени, которое предлагалось вкладывать в общение, в путешествия, в саморазвитие, в получение других профессий и так далее, и так далее. Но не, не, не успели, немножко не хватило времени, да, и произошла контрреволюция, по сути дела, и людей заново, медленно, но начали опять оскотинивать. И вот пик этого как раз пришел на развал Советского Союза, а уже там крайне 30 лет это мы пожинали уже плоды заложенного при Хрущеве в 60 й вот этого поворота обратно к человеку-потребителю, от человека-творца, которого воспитывали вот послевоенные Лета. Так вот, давайте все-таки попробуем, вдруг у нас сегодня получится, может быть, там еще будет у меня подход к штанге, да, понять, что же такое деньги. Значит, еще раз, но это вот просто факт. В данный момент у Мирал, денег есть практически единственный хозяин, который, которым является некое вот это сообщество банкиров, которые провернули махинацию с ФРС, да, с продажи денег Америки, когда э, э, правительство США согласилось э, отдать эмиссию денег в частную руки, потому что был кризис, было сложно, а эти товарищи обещали э, решить все вопросы. И вот дальше это все понеслось. Поэтому э, Америка не является. Э, Америка была несущим телом для вот этих вот э, захватчиков, Гавриков. Она не является сильным уж бенефициаром, а мы сейчас наблюдаем, потому что там происходит. Поэтому, когда, знаете, сейчас вот пытаются, вот опять что. Вот американцы, вот Америка, вот они там злые, тупые, там хотят нас уничтожить, не ведитесь сложнее все, сложнее. А... <свы> да, там обработка сознания, все достаточно серьезное. Вот, так вот, давайте, деньги, деньги. Значит, по сути дела, это просто эквивалент, да, вот как бы, как нам объяснить, зачем они нам нужны. Вот, опять же, есть художник, который рисует картины, но с картин сыт не будешь. То есть, чтобы питаться, ему нужно кому-то эти картины продавать. Да, если он в своей деревне живет, он там, сколько он картин продаст, на какой картине, всем надоест уже, да, менять свои там яйца, муку, там на, общем, картины, которыми так уже сыт не будешь. То есть нужно некая, некая кооперация, расширение, то есть, чтобы можно было а, найти а, того, кто действительно а, может а, да, как-то накормить этого художника или там, предоставить ему кровь взамен на то искусство, которое а, этот художник предлагает. И деньги, они позволяют не зависеть от каких-то конкретных местностей, от конкретных каких-то людей, да, а сейчас вот вообще интернет и вообще в этом плане прекрасная вещь, потому что, например, наши керамисты, люди, которые вот хэдмейдом занимаются, да, очень много этого продается там в ту же самую Германию, в Европу, потому что у них это стоит еще дороже, у нас очень хорошего качества мастера, они просто выставляют в интернете и покупают по всему миру там дальше просто стоимость доставки добавляется но сама стоимость товара она там где-то она очень дорого да а для кого-то это очень дешево. и поэтому всегда можно найти кому это продать и еще раз повторю мы привыкли к такому положению вещей оно для нас является естественным как дышать как там кушать как спать не знаю, там, как просыпаться и быть уверенным, что солнце точно взойдет. Но если у этой субстанции, то, что мы называем деньги, есть вот те самые хозяева, которых хотят привести нас к тому, что мы называем цифровой концлагерь, то есть к абсолютному тотальному рабству человека, чтобы человеку не принадлежало ничего вообще. Там еще, понимаете, там не сказано, но это же еще... Это сказано в другом фильме, там, где «Дистрикты» ты Сойка пересмеешь. Как она там, этот фильм-то? Голодные игры, точно, да. Вот сейчас, сейчас у нас я еще там хрен знает, когда говорила ребята, голодные игры это программа, и популярность фильма Голодные игры, к сожалению была достаточно большая, и это говорит о том, что этот сценарий у них запустился, потому что энергетическое одобрение, подпитку они на это получили. Просто подумайте, фильм начинается с того, что территория поделена на дистрикты, из-за ди дистрикта выхода нет, то есть некая концлагерь, назовем это своими словами, да, в котором живет какое-то население, это население не может перемещаться, в другой концлагерь, а перемещаться могут только те, кому разрешили хозяева мира. Хозяева мира, они живут везде, хотят для них специальные города, в которые не допускают этих а, людей из дистриктов, да, и наверняка есть огромные территории природные, в которые просто а, могут посещать только вот эти вот патриции, потому что все плебеи а, в этих самых концлагерях, в которых Нехватка продовольствия, да, поэтому голодные игры за кусок хлеба человек готов жертвовать а, своей жизнью на потребу, на потеху толпе, потому что по толпе нужен эмоциональный выход хоть какой-то куда-то, и эти игры как раз это обеспечивают. А, а уже в следующий фильм время, то есть прям фильмы можно про, по прогнозам разложить, что в каком порядке а, в сценарии прописано, куда они ведут, потому что... Власти мало не бывает, видимо, деньги – это есть эквивалент власти, и еще раз, это эквивалент энергопотенциала. Но энергопотенциал принадлежит человеку только в том случае, если, а, человек об этом знает, и, б, человек этим пользуется, то есть он проявляет свою волю, проявляет свою волю. А всю свою жизнь я наблюдаю одно и то же, очень похожее поведение по отношению к денег. Денег все время не хватает, а денег все время надо, денег все время хочется. То есть вот в эту самую структуру я сознательно какие-то вещи вот прям не описываю, потому что ну, этим я когда-то занималась, сейчас вот эфир имеет свою ценность, да, и так как я сегодня провожу поток, я думаю, что больше такого ну, нет смысла повторять. То есть, понимаете, вот эта вот ложная картинка реальности заставляет миллионы, миллиарды людей большую часть своей жизни хотеть чего? Денег. Хотеть денег, чтобы закрыть кредиты, чтобы поехать отдыхать, чтобы хорошо выглядеть, и привлечь нравящегося там какого-то там значит, человека там да? мотивации куча но желание денег планирование денег так вот у меня значит есть бизнес я зарабатываю там, не знаю, там 500 миллионов там рублей в лето например да а хочу я зарабатывать миллиард ну целеполагание Вроде все разумно, вроде бы все да, логично, планирование денег имеет смысл делать. Вот. Но, понимаете, это вот, ну как сказать, да, вот еще раз деньги, если изначально это некий эквивалент рису, силы человека, да. Потому что если человек пишет картины или лепит поделки, которые никому не нужны, их покупают. Завидели, вот бабушки иногда у метро продают что-нибудь совершенно ненужное, а, не, ну, как бы, ну, сколько дадите, то есть это форма а, прошения милостыни, но такая, знаете, с достоинством, то есть не протянутая, не пустая, не пустая в руке что-то, какая-то поделочка, какие-то цветочки, ну, что-то, да, что эта бабушка продает, хотя на самом деле она, по большому счету, просит милостыни, но ей стыдно, а, и чтобы вот ей вот не было как бы там это стыдно, она что-то продает, И люди покупают из сердобольности, а не потому, что это нужно. А, то есть, чтобы продать что-то нужное другим людям, оно должно быть конкурентно. Всегда будут те, у кого ну, либо не покупают, либо покупают из жалости. То есть, да, мы свою уникальность, свою силу, свою энергию, свое время жизни, когда вкладываем что-то, что захотят купить другие люди, что окажется для кого-то ценным, что окажется для кого-то важным, настолько, чтобы он поделился своим эквивалентом жизни, своим эквивалентом энергии, да, то есть своими деньгами поделился с человеком, который что-то чем-то его обогатил красотой или там едой или одежды там которые ему подходит да? ведь одежду производит огромное количество фабрик людей не все кто шьют одежду ее продают не у всех получается а у кого-то отрываются руками есть такие стартапы которые например там по трикотажу российскому есть люди которые всю жизнь занимаются трикотажем говорит очень трудно продать продукцию произведенную здесь в России. Да, как бы вот целый цех отшивает трикотаж, а рядом вот ребята открылись, и у них очередь на полмесяца вперед. Да? Почему? Также производство в России трикотаж, ну, в общем, откуда добыть сырье сейчас не так много, на самом деле, источников. Продавщиц, продавцов много, а производителей, в общем, в каждом секторе какое-то количество. В чем дело? Что? Вот та, та самая ценность личности, ценность вот, вот чего-то такого вот сутевого, что есть человек, она отличается. Ну и самоценность, то есть если мы себя не ценим, да, то нам будет и труднее, труднее это продать. Но нам, поймите, я, поймите, пожалуйста. А, нам же не нужны эти, то есть если вы само, самоценны, самодостаточны, ресурсны, а, вы, вам уже хорошо, у вас уже все есть. То есть тогда то, что вы отдаете миру, продаете миру, это будет от, от избытка, да, то есть вы, вы от избытка отдаете, люди, это как бы вот эту энергию изобилия избытка у вас покупают, и... У них прибавляется вот этого ощущения да, самодостаточности. Именно за это они заплатили вам деньги. И чем дольше то, что вы продали, это может быть все, что угодно, сохраняет вот качество вот этой избыточности, да, насыщенности, изобилия, тем вероятнее люди придут и купят у вас снова те же самые либо они посоветуют вас другим, да, тут вот эта волна. А чем вы недостаточнее, чем вы внутренне ущербнен, ну, то есть в нехватке, тем а, сложнее этот весь механизм заработает. И а деньги, вот, не эгрегор денег, структура денег, энергия денег, как хотите – очень полезно, например, если вы сейчас визуализируете у себя, вот, вот представьте себе слово вот «деньги», да, вот скажите слово «деньги» там для себя, и представьте, что это такое для вас, и где они находятся. Представили? Если то, что вы представили, находится выше уровня глаз, да, то это о чем говорит? Ну, я предполагаю, что это говорит о том что внутренняя ваша позиция по отношению к деньгам, она, ну, некая униженная, то есть не позиция просящего, не, проси... не позиция дающего. Дающего, это либо на равных, ну, либо можно подать на бедность, это вниз, на бедность. Да? Вот. А если вы даете, а... если для вас, деньги что-то эквивалентное вам, то есть вы на ты с деньгами, они у вас будут вот здесь вот, ну, как партнер, да, партнерские отношения. Если где-то там, значит, деньги на божничке. Если деньги на божничке, значит, вы в позиции просящего, в позиции нехватки. Что это значит? Это вы будете отдавать туда энергию, ну, то есть, как бы, грубо говоря, деньги стоят дороже, чем ваш ресурс. Деньги больше, чем ваш ресурс в вашей голове, в вашем представлении. Дай Бог, у кого по-другому, ради Бога, я сейчас э, привожу, ну, объясню какой-то конкретный механизм, да. А э, если они выше, то э, желание их получить будет вот это вот просящая по позиция, постоянно просящая. Она будет снизу, подчиненная позиция. Значит, вы не являетесь хозяевами, вы не не не являетесь, вы не ощущаете себя хозяевами жизни, хозяевами ресурса. Если смотреть в эту историю глубже, мы сейчас опять с вами полезем в рабовладельческий строй. И вот у меня есть любимый пример, это в Тихом Доне был такой герой, по-моему, Григорий Мелехов, могу ошибаться, давно очень читала, вот, который пошел против отца, да, выбрал себе женщину, женщину, которую не одобрил отец, и он ушел из семьи, пошел в услужение к помещику, приказчику, приказчик говорит, ты же, ты же вольный казак, зачем же ты ко мне в рабство идешь? Приказчик на минуточку, да, приказчик же это же круто, по сравнению там со всей остальной дворней, он самый главный, он говорит, "Чего ж ты в рабы ты ко мне идешь? Он говорит, ну вот, мне так надо. И там в разговоре есть прям момент, где видно, что Мелихов на самом деле не перестает быть вольным. Он как бы себя сдал в аренду на время этому помещику, но он точно знает, что он вольный и что придет время, он уйдет оттуда. Он не останется вечным рабом. Просто у него такие сложные обстоятельства, и он вот временно пошел такой компромисс. Как, как живут вольные люди? Они автономны, они самодостаточны от, от мира, они не зависят от пенсии, от пособий, от государства, от зарплаты, от хозяина, который может заплатить или не заплатить, от кредиторов, ни от кого не зависит. Человек, у которого нет кредитов, который обеспечивает себя сам, имея только деньги, посмотрите сейчас, мы же живем в потрясающее время. А вот этот Петр Армен, да, вчерашняя новость, значит, сначала его ограничили, то есть у него есть деньги, как бы его, да, но они решили в Англии, живя англичане, английское правительство решило, что, значит, неправедные деньги и заморозили его счета. Более того, ее разрешили там в месяц, там что-то 10 тысяч, сколько-то, короче, небольшая относительно для олигарха сумма значит, на который он имеет, который он имеет право тратить со своих счетов, не более того. Вот. И а, вчера там а, его, по-моему, а, хотят лишить вообще собственности. Почему? Потому что они подозревают, что он тратит денег больше, то есть он живет лучше, чем ему прописало английское правительство. Вот, если какое-то время назад, если мы такое говорили, сказать, ой, это все конспирология, это все бред, он миллиардер, он олигарх, у него всегда все будет. Нет, понимаете, вот это так устроено, это так устроено, он не является хозяином своих денег, да, ну, есть иллюзия такая, что он хозяин. Самодостаточный человек имеет все, что ему нужно в своем распоряжении. У него нету... Ну, включая налогов, кто сейчас так живет? Ну, насколько я знаю, староверы. Они живут сообществом, они сами производят все. Более того, у них есть излишки, они продают там зерно, скот, выращивают фрукты, овощи. То есть, в первую очередь, они обеспечивают сами себя всем, что необходимо для жизни. У них сохранился традиции, когда каждой молодой семье собирается, вот еще в Средней Азии это до сих пор есть. А насколько я знаю, может быть, у нас где-то далеко в Сибири это еще есть, но вот конкретно у староверов эта история сохранилась, значит, создается новый ячейка общества, собирается все общество, и за выходные, за пару дней им ставят новый дом, то есть всей общиной никто ни с кого никаких денег не берет, они просто берут и трудятся на благо молодой семьи. И дальше молодая семья сразу получает прекрасный дом, в котором они будут жить, может быть, их еще дети и внуки будут жить, да, но следующая молодая семья, отделяясь, ей точно так же соберутся и построят свой дом, что сразу закрывает все ипотеки, все вот эти вот съемные квартиры, все этого просто нет. Они сразу начинают с того, что у них есть где жить, у них есть земля, на которой можно что-то Выращивать, и дальше в зависимости от желания, от талантов, они встраиваются в общую, в общину, да, и в зависимости от того, насколько они талантливы, насколько они забильны, насколько, настолько большой вклад они могут внести в, в общий стол, да, настолько, в общем, ну, какие-то там уже преимущества они могут получить. Быть вольным человеком – непростая вещь. И, к сожалению, вот то, что я сейчас говорила про олигарха, и очень богатые с точки зрения большинства люди не являются самодостаточными, автономными, то есть не являются вольными. Вольный человек не зависит, то есть невозможно вольного человека ограничить какими-то постановлениями какой-то власти, решениями хозяев денег. То есть, фактически, знаете, сейчас я скажу еще с другого бока. Много лет назад, когда, значит, я еще такая думаю ну, как это, кем, кем, кем же, кто я, да, кто я, зачем я пришла в этот мир, и, чем, и кем я буду, да, куда мне идти, кем мне становиться, вот, и был, у меня очень сильный был запрос, и мне прям, это было как видение, вот если <laughs> такими библиями было прям видение, мне показали, а, кем я буду, и а, я не буду, с вашего позволения, сейчас этого рассказывать, вот, но а, там как бы, ну, так, грубо говоря, какой-то духовный путь показали, да, и я такая, хорошо, а деньги-то, деньги-то когда будут, когда у меня будет много денег? И был такой ответ. Когда они перестанут тебе быть нужными, вот тогда у тебя их будет сколько хочешь. И это было сказано, ну, поскольку это же шло сверху, это там интонации не совсем такие, как я сейчас рассказываю. И я такая, понимаете, как можно не хотеть денег? Ну, как? чтобы было много денег, надо перестать их хотеть. А если их нету, их нельзя не хотеть, потому что они нужны. И вот этот ребус я решала много-много лет. И то, что я сейчас вот говорю вам, не является теорией, прочитанной с книжек, я не знаю, там, с считанных и так далее. Или там, знаете, я так думаю, я пытаюсь донести некий механизм, вот внутреннее вот ощущение а, вот того ответа, который мне был дан много лет назад, да? что надо перестать хотеть денег, только тогда их будет много. И это не игра как женщины, Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей, не сделать вид, что они не нужны. Это поменять парадигму восприятия, отношения. Нам на самом деле не нужны деньги как деньги. Нам нужно что-то всегда живое, конкретное. Нам нужно может быть признание, может быть, какой-то, я не знаю, там, ну вот, самореализация свой дом, сколько вам домов нужно, в каком количестве домов может жить богатый человек. Нет, иметь, понятно, может любое количество, но жить. Физически он всегда будет жить только в одном доме одновременно. Бесконечно. Я как человек, который в свое время помоталась по съемным квартирам не только потому, что меняла жилье, да, но и потому, что все время ездила по разным городам и государством с курсами. это постоянно гостиница съемная квартира гостиница съемная квартира побыла дома и вот эта чехарда в этой чехарде вы понимаете что на самом деле нужно одно место где тебе хорошо где все по душе в двух местах мы физически у нас одно тело мы пока не умеем раздваивать расстраиваться все равно не будем жить, ну надоело, но ну, можно это продать, купить другое, можно а, арендовать, как богатые люди делают на это, арендуют какую-нибудь виллу там на 2-3 месяца, раньше, по крайней мере, так в Италии, в Испании арендовали, просто не покупали, зачем, мне может надоесть, у меня есть дома, ну хорошо, два, один дом тут, а другой дом не знаю, там в Крыму, третий, больше все равно не нужно, не нужно, а, а кому-то и меньше нужно, потребности у нас разные, ощущения а, счастья, комфорта, комфорта разные. И пока работает вот эта магия, нужны деньги, вот это вот а, да, а, бывает, людям даже некогда подумать, а как мне вот, чтобы мне хорошо было на самом деле, вот о чем, о чем думать-то. Может быть, вообще подумать о том, чтобы, а, я не знаю, там, создать семью. А, ну, Увидеть что-то, о чем вы мечтаете. У меня были мечты а, доехать в места, которые ну, почти не, практически недоступны. Да? И когда я туда попала, попадала, это было ощущение прям счастья. А, Кто-то любит вкусно покушать. А, то есть, понимаете, вот, вот на самом вот это нам нужно. И это если сейчас вот вы попробуете представить вот эту энергию, что вы хотите на самом деле, да, зачем вам нужны деньги, чтобы что? Чтобы иметь свое жилье, чтобы реализовать свой потенциал, например, создать бизнес, который будет нужен людям, понимаете, тогда дело не в деньгах и не в бизнесе, а в том, чтобы ваша какая-то идея оказалась востребована. А деньги – это есть просто подтверждение этой востребованности, не более того. То есть, и попробуйте почувствовать разницу, когда вот вы представляли энергию денег, да, как картинка, ощущения, которые у вас были, и когда вы представили что-то на самом деле желаемое, образ, чем отличается, ощущения, чем отличается что на самом деле является важным? Чем больше людей хотят денег, тем больше энергии власти люди поставляют тем самым, которые хотят сделать из нас рабов, ничего не имеющих, которых можно умертвить в любой момент, отключив счетчик. Чем больше людей будет хотя бы задумываться о том, что на самом деле является настоящими желаниями, потребностями. Чем больше людей сможет перестать хотеть денег, тем быстрее мы сможем увидеть мир гораздо более справедливый. И если у человека есть ресурс, уникальность, энергопотенциал, а у подавляющего большинства живых людей он, конечно, есть, он отличается качеством и количеством, но он есть. Тем быстрее мы окажемся в мире, где а, то, что вы на самом деле хотите, приходит, и, и, скорее всего, на самом деле это прямо сейчас происходит, всегда так происходит. Очень многие такие настоящие желания проходят, ну, ну минуя стадию денег. Это бывает, бывает гораздо чаще, чем вы думаете. Те люди, которые умеют этим пользоваться, они, как правило, молчат в тряпочку. Я таких людей видела, практически не обладая деньгами, они живут в хороших, крутых домах, ездят на очень дорогих машинах и могут себе позволить такой уровень жизни, который соответствует ну, большим деньгам. И вот, смотрите, пример Петра Айвина, будучи официально олигархом, человеку не разрешает пользоваться ничем. Да, и собираются его посадить в тюрьму, потому что как-то он живет лучше, чем, чем ему разрешили. То есть, дорогие мои, прямо здесь и сейчас каждый может увеличить количество своих собственных ресурсов материализации, как только вы перестанете направлять энергию, в этот самый так называемый грегор денег, то есть в сторону денег, свои хотелки, если вернуть в реальность и вспомнить, что вы хотите на самом деле убрать, вот забыть на какой-то, вот забыть про деньги. Да? Не надо оценивать свои желания в количестве денег, а идти непосредственно к своему желанию, к, к своей цели, к своей мечте. Тогда.. Все больше людей начнут реализовывать свои желания, перестанут быть рабами денег. И как минимум там на нашей территории мы сможем освободиться от огромного количества несправедливости, когда чудесные, добрые, благородные ресурсные люди не могут прокормить себя и свою семью. Это неправильно, это нарушение. Нужно это нарушение для того, чтобы все привести туда, куда хотят хозяин денег. У нас есть огромные власти полномочия у каждого персонального человека выразить свою волю, выразить свое намерение, либо там, согласиться с имеющейся схемой, либо отказаться перестать ее подпитывать и пойти по, по душе, по истотному, по естественному потоку очень здорово сейчас, визуализируйте свой личный жизненный потенциал, можно еще, знаете, как практика, я обещала, что практически полезно будет, да, вот э, визуализировали, вот ваш ресурс, вот как-то, какой-то у вас образ там, очень разный, может, кто-то как поле, кто-то как что-то материальное, а теперь этот ресурс попробуйте, э, только важно потом это вернуть, да, попробуйте это монетизировать, вот, а в какое количество эквивалентно деньгам, ну, там, не знаю, там, рублям, долларам, любым, какие хотите, а, иенам, любые, да, а, как для вас понятно, сколько, в какое количество денег это можно перевести. Ну, просто интересно же, вот пусть картинку вам покажут, сколько там будет ноликов. Тут главное своего скептика, вот этого логика, да, чуть-чуть в сторону отодвинуть и просто увидеть эту картинку. Ну, такая игра, эксперимент. Будет здорово, если вы напишете это сообщение, потому что я подозреваю, что просто буквально у всех должно быть очень много ноликов после циферок. Длинненькая цифра должна получиться из которой можно сделать логический вывод, что мы все потенциально миллионеры или миллиардеры. Вот. А как сделать так, чтобы вот это количество богатства, которое нам принадлежит, оно принадлежит, потому что это, это, это наш ресурс, это мы, а, да? вернуть себе из аренды которая вот эти энергии была, сдавалась день, деньгам, смотри какой я хороший, я в тебя верю, я, я вас хочу, э, э, ответьте мне взаимностью, полюбите меня, полюби меня, как я тебя люблю, да? Вот вместо этого просто, да, начинаем любить, ценить себя, то есть перестаем посылать туда энергию, возвращаем эту энергию себе и начинаем, минуя этот вот эгрегор или структуру денег напрямую направлять свою энергию на реализацию своих желаний. Попробуйте. Это непростой путь. Это непонятно, что сказать проще, чем сделать. Но потихонечку это начнет получаться. Может сначала меньше, может не всегда. Но если вы продолжите двигаться в эту сторону, что вы приобретаете? Вы приобретаете волю. Вот даже не свободу, свобода может быть только у раба. Да? Рабу надо освободиться. А человек рожден вольным, Но если нас научили быть рабами, нужно научиться быть вольным. Вольный человек является хозяином своим ресурсом, обладает правом на землю, распоряжается этим правом созидательным, то есть он приумножает это право, он изобилен, делится с миром излишками идущими от этого самого. Изобилие, и мир отвечает ему тем же, той же энергией и благодарности, потому что если вы обогащаете других, вам точно так же с радостью обогатят вас. Вот, наверное, сегодня это все, что я, по крайней мере, готова, насколько в добрый час, надеюсь, была полезна этим выступлением. И вот те, те образы, те а, проработки, которые мы с вами сегодня сделали, посмотрите, ну то есть если вам отозвалось, сделали то, что я предложила, посмотрите на результаты. А, а это работает, и жизнь потихонечку меняется. А бонусами даже не то, что там достаток нет, бонусами прежде всего ощущение себя как человека, который ну, живет вольно, то есть делает то, что считает нужным, у него это получается, мир откликается, это дает такое счастье, наслаждение, эквиваленты, которыми ну, мне сложно подобрать, а деньгами эквивалента просто нет. Вот, наверное, на сегодня все, с вами была Людмила Осипова, пока-пока.